С вами Владислав Челбаченко, и в этом видео я расскажу вам о пяти причинах, по которым нужно иметь каждому современному человеку свой блог в интернете. Иметь свой блог – это престижно. Это даже престижнее, чем иметь свою квартиру в Москве. Да что там квартира в Москве всего лишь тысячу квадратных километров? Представьте, интернет не имеет границ, и на ваш ресурс могут заходить люди абсолютно со всего мира. У известных блогеров всегда берут интервью, приглашают жюри в различные конкурсы, приглашают на телевидение и так далее и тому подобное. В общем, вы всегда будете в свете событий и всегда будете на высоте. При приеме на работу, при поступлении в какой-либо институт или учебное заведение, если в вашей карточке будет написано, что у вас есть свой блог и что он имеет некую популярность, вы даете классные полезные советы в своих статьях либо видеоуроках, то это будет огромным жирным плюсом к вашей биографии к вашему резюме. является отличным инструментом для заработка в интернете и получения пассивного дохода. Но только представьте себе, что блоги, посещаемость которых превышает 3000 человек в сутки и более, имеют возможность зарабатывать по 50-60 тысяч рублей в месяц, при этом владельцы их работают ну, по 30-40 минут в день. Да, чтобы зарабатывать такие деньги ежемесячно, нужно вначале очень и очень хорошо потрудиться. Но это же реально. Вы вкладываете деньги в собственный ресурс. Это ваш источник доходов, который будет приносить вам деньги постоянно. С помощью блога вы сможете реализовать свои способности и развить творческое мышление. Вы только представьте себе, что у вас есть свой блог. Вам постоянно нужно получать новые знания, постоянно нужно их перерабатывать в своей голове, писать какие-то статьи, записывать видеоуроки, записывать, возможно, аудио, проходить какие-то курсы, тренинги. В общем, вы станете человеком, который будет постоянно развиваться, развиваться, развиваться и не стоять на месте. Что может быть лучшего, чем в развитии? Вы, прежде всего, прокачиваете свой личностный рост и становитесь сильнее, мудрее и перспективнее. Блог обязывает человека быть более ответственным и деловым. У каждого успешного блогера есть свой план работы. Много ли у вас друзей, у которых есть свой план работы, у которых записаны цели и задачи, которые они должны периодически совершать? Нет? А у блогера такой план есть. И эти планы делают человека более ответственным и деловым. Имея свой блог, вы показываете другим людям, что вы человек ответственный, который имеет свой ресурс, который вкладывает в него силы, в который вкладывает в него время, возможно, даже и деньги, и которые о нем заботятся. Блог позволяет вам доказать, что вы действительно стоите чего-то в жизни. Блог – это как раз тот путь, который позволяет каждому человеку выбраться, как говорится, из грязи в князе. Вам не нужно никого просить, чтобы вам помогли устроиться на работу. Не нужно идти к дяде начальнику и просить, чтобы он дал вам выходной. Блог дает человеку свободу и позволяет жить счастливо. Вы только представьте себе престижно, отличная возможность заработать, отличная возможность реализовать свои способности, стать более ответственным и деловым, и, наконец, доказать людям то, что ты действительно чего-то стоишь в этой жизни. Сегодня блог не заводит только самый-самый ленивый человек. Мне не хотелось бы, чтобы те люди, которые смотрят этот ролик, относились именно к этой категории. Настало время каждому человеку иметь свой блог. Действуйте!